Коктейль для похудения, как избавиться от жира на животе. Вкусный натуральный коктейль для эффективного похудения. Если хотите узнать, как приготовить коктейль для похудения и как избавиться от жира на животе, оставайтесь со мной. Здравствуйте Я вас приветствую, на канале Здоровое Питание для похудения. с Вами Любовь Васютич. Итак, коктейль для похудения, как избавиться от жира на животе. Всего один стакан этого коктейля в день, выпитый перед сном, поможет вам избавиться от жира на животе. Этот полезный вкусный коктейль не только выводит токсины из организма, но и самым эффективным способом помогает избавиться от лишнего жира на животе. Рецепт этого напитка – настоящее сокровище. Ингредиенты простые и доступные, подобраны таким образом, что они усиливают полезные свойства друг друга, и в результате этот коктейль оказывает самое чудесное воздействие. Также обладает противовоспалительным действием, ускоряет метаболизм, питает витаминами и минералами. Коктейль готовится так. Один огурец, одна ложечка натертого имбиря, пучок петрушки, пол лимона и треть стакана воды. Все ингредиенты перемешиваются с помощью блендера до состояния однородной массы. И коктейль готов к употреблению. Чтобы максимально сохранить полезные свойства, необходимо пить свежеприготовленный коктейль. Заранее готовить напиток нежелательно. Пейте этот жиросжигающий коктейль каждый вечер перед сном. Важно! После ужина должен пройти как минимум час. При регулярном употреблении этого напитка уже через две недели можно заметить, как живот становится все более плоским. Если вам понравился рецепт жиросжигающего коктейля, ставьте лайк. Делитесь рецептом с друзьями, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые видео первыми. С вами была Любовь Васютич. Всего доброго!